всем привет с вами марат это компания фундамент спб сегодня мы заехали очередной раз на объект в токсово на этом объекте мы строим два дома в стиле хай-тек это наше направление хай-тек монолит вот сейчас находимся непосредственно на въезде на нашу стройплощадку здесь у нас уже активно происходит строительный процесс сейчас ребята Позади меня занимаются подготовкой арматурных каркасов для устройства свай, которые будут устраиваться в основании нижнего дома. У нас в целом сейчас строительный процесс находится довольно-таки в активном состоянии. Мы уже практически завершили весь этап земляных работ на объекте. Провели работы по устройству подпорных стен, выемки грунта, перемещению и уплотнению основания. И сейчас мы уже вплотную подошли к началу монолитных работ. В текущий момент производится по, работы по закладке инженерных сетей в основании фундамента. И далее мы уже приступаем к основным общестроительным работам, то есть бетонным, каменным и последующим этапам работ, которые уже будут, так сказать, наглядны. Мы очень много времени потратили именно на этап земляных работ, потому что в нижнем доме у нас объем перемещения грунта был порядка 2000 метров кубических грунта. Здесь в верхнем доме сама выемка была 1600 метров кубических грунта. И отсыпка основания с учетом подпорной стены была порядка где-то 1700 метров кубических. То есть в в сумме где-то 3,5 тысячи метров кубических инертных материалов. То есть это грунт, песок, щебень мы в нижнем доме перемещали. Сейчас сформировали площадки, на которых уже будет строиться дом. Здесь у нас можно увидеть, что ребята вот, после того, как связали сваи, уже их складывают в пачки. Эти сваи у нас должен подъехать манипулятор, который мы будем спускать вниз и после бурения уже опускать сами Керны, которые подготовят У нас бураям Мы врезаем дом именно в склон Ввиду того, что грунты э, Имеют свойство э, Сползания Под нагрузкой В паводковый период Поэтому мы вот приняли решение Точнее конструктор рассчитал и принял решение Что для того, чтобы надежно Зафиксироваться в склон Необходимо забурить сваи У нас здесь применяются сваи Длиной 5 метров Э, сваи всего в основании нижнего дома будет 120 штук сваи есть тут немножко разные в плане их несущей способности то есть ну, арматура где-то применяется 16 где-то есть немножко меньшего диаметра в основном несущую способность свая выполняет арматурный каркас который вот сейчас будет э, и бетон уже создает так сказать оболочку и придает такую конструктивную жесткость этой конструкции сейчас у нас вот каркасы готовы Каркас в основном состоит у нас Из шести рабочих стержней Они у нас сварены На кольцах и снаружи обязаны Арматурой диаметром 8 Сама рабочая арматура Здесь диаметр 16 После того как мы зальем сваи уже мы выровняем основание и зальем э, плиту, э, можно увидеть, что опять же на сваях есть сама рабочая часть, которая плотно связана арматурой, есть выпуск 600 мм, который перспективе войдет в саму плиту и будет выполнять функцию связки как раз э, сваи с плитой, вот как раз когда мы выполним сваи, то есть сваи это по сути Такие, так сказать, гвозди, которые забьются у нас в грунт, которые не дадут возможности какого-то сползания вниз, если будет большое давление, вся нагрузка будет уже поступать через сваи в грунт, тем самым мы удержимся в откосе и наш дом будет стоять долго и мы ни о чем не будем переживать. С точки зрения именно самого строительства здесь есть увеличение стоимости, потому что большой объем арматуры на это идет, большой объем бетона и э, в целом э, процесс бурения устройства осваи достаточно трудоемки. Но с другой стороны мы, э, применяя данные технологии, никак э, не... Никакие работы с рельефом не проводим Мы не возводим какие-то дополнительные подпорные стены Не проводим работы по укреплению грунта Само укрепление дома для того, чтобы он стоял, выполняет как раз сваи Тут уже сравнивая экономику ну, Допустим, по верхнему дому мы решили не врезаться в склон Точнее не крепиться на склон Мы возвели подпорную стену внизу Здесь отсыпали подушку и на него встали Здесь экономика немного другая Здесь просто будет плита в основании Без всяких свай Но она уже будет опираться на подпорную стену Ну и если сравнивать Стоимость так сказать, метра квадратного фундамента При врезке в склон со сваями Или же при э, устройстве подпорной стены и сверху плиты То конструктив со сваями он получается дешевле Потому что работы по э, устройству подпорных стен Тоже достаточно дорогостоящие и трудоемкие Сейчас мы находимся на верхней террасе Здесь будет устраиваться верхний дом Сейчас уже э, выполнена плоскость на которую будет опираться дом сейчас уже вот отметка вот этого песка является основанием под щебень, который здесь будет укладываться после этого под бетонкой и фундаментная плита в целом по тех техзаданию у нас есть такая задача, что въезд в гараж должен быть на отметке с э, въездом на участок у нас въезд на участок находится позади и как раз поднимая уже оставшиеся слои мы подойдем к нужной отметке и у нас отметка гаража будет равняться полу Точнее, отметка пола в гараже будет отравняться отметке въезда Что мы здесь уже сделали Слева от меня был откос Вот эта вся часть, где я сейчас хожу, она насыпная Вот здесь подо мной насыпано порядка 4 метров песка В той зоне мы врезались в склон Можно увидеть, что вот там ответственная часть местного Ну, э, местного, а материкового грунта, который был Порядка 5 метров сейчас он там есть То есть мы 5 метров грунта выбрали Грунт, который мы выбирали Мы распланировали по периметру пятна Укрепили откос Ну уже под домом отсыпались уже Завозным крупным песком Для того, чтобы не было э, В перспективе усадки А вот в этой зоне мы соответственно Имели склон У нас точка внизу участка была на 8 метров Ниже, чем вот где я сейчас нахожусь Соответственно возвели стену Из габионов в максимальной отметке у нас Высота габиона составляет 5,5 метров После этого мы сделали вот такой откос Он конечно еще требует доработки Это пока черновая версия Ну здесь сформировали грунтовый откос В перспективе сейчас засеем его Газонной травой Которая ну, применяется специально для Склонов, чтобы дождем Не вымывало этот слой Грунта И уже в этой зоне подсыпали песок и поднимались на нужную отметку. В той зоне у нас песка вообще минимум. Здесь песка достаточно много, потому что здесь у нас был естественный уклон. У нас примерно, ну где-то примерно посередине участка была точка, в которой уже мы пошли закапываться. В этой зоне у нас была исключительно подсыпка. И вот после того, как мы уже подняли подпорную стену, мы смогли отсыпать песок. И упереться в него Если бы мы просто насыпали песок без подборной стены Песок ну, имеет откос э, обрушения 45 градусов У нас бы, во-первых, и песок бы уехал на соседний участок И во-вторых, во время дождей песок бы, ну, потихоньку бы полз И основание из-под дома также вместе с ним бы сползло Сейчас мы получили надежное, твердое, долговечное решение э, На котором можно уже строиться и ни о чем не переживать а, бывают вопросы, кстати Вот э, человек на месте копает землю Говорит, сейчас я эту землю вот здесь под домом насыплю Уплотню и буду на нем строить дом Вот мы такое мнение не разделяем Не считаем, что оно правильно Потому что песок Ну мы вот основание выполняем зачастую из песка Почему? Потому что песок можно уплотнить до нужной плотности Есть инструмент, которым можно произвести проверку плотности у, э, песка После его, так сказать Уплотнение, ну можно выяснить коэффициент уплотнения, сопоставить его с проектными э, заданиями. Если он соответствует, то можно спокойно продолжать строительство дома. Супись, су глина глину уплотнить э, вот инструментом, который э, там, применяется в строительстве, это там виброплита или виброкаток, невозможно, потому что глина имеет э, чешуйчатую структуру. При уплотнении чешуйки друг на друга накладываются, между ними оста оста ну, остаются какие-то пустоты, при насыщении водой в них она попадает Потом она расширяется, выходит, происходит усадка Или наоборот разуплотнение Что в перспективе дом начинает куда-то плыть, кренить, трескаться Что ну, вообще очень негативно сказывается в целом на качестве жизни в этом доме Мы же применяем песок Песок применяем хороший, чистый Уплотняем его нужным инструментом И в процессе уплотнения производим контроль и э, вот посредством выполнения таких манипуляций мы получаем качественные основания Они, во-первых, и в теории э, подтверждены расчетами И на практике нет никакого негативного опыта связанного с применением уплотненного песка А вот, кстати, с применением насыпного уплотненного грунта опыт у меня есть Ну, не я лично с ним сталкивался Я видел на практике, как это выглядело, когда человек просто брал Откос, ну или там какую-то яму на участке глубиной 3 метра засыпал э, Каким-то навозным черноземом, боем там, Потом на нем, строил на нем дом и у него потом крен был там э, 15 сантиметров в доме Вот так вот человек жил Ставишь мячик в одном углу дома и он укатывается в другой Сейчас мы уже завершили, повторюсь, подготовку основания у нас э, на текущий момент на этом доме происходит этап закладки инженерных сетей. В каждый проект мы их закладываем. Основные есть четыре инженерные сети, которые лучше заложить на этапе. До строительства фундамента Это водоснабжение Ее надо закладывать ниже глубины промерзания У нас трасса водоснабжения идет на скважину Которая будет у нас тоже сейчас Кстати производиться Есть трассы электроснабжения Которые заходят под домом Потому что по воздуху кидать провода Уже это технология устаревшая Некрасивая И небезопасная Недолговечная Поэтому для того чтобы трубы Точнее кабеля в дом завести по уму закладываются под землей эти гильзы. Трасса канализации, которая у нас обеспечивает отвод э, ненужных, так сказать, э, отвод отходов из дома. И ливневая трасса в домах с плоскими крышами. Есть особенность, то, что водосточные системы делаются внутренние, а не наружные, как на скатных. Поэтому внутри дома проходят ливневые трассы, они выходят под фундамент и из-под фундамента уже уходят наружу. Вот эти четыре трассы мы сейчас закладываем Сейчас вот выкопана траншея для закладки воды Сейчас ждем, подвезут еще вторую трубу для того, чтобы мы ее могли завести. Также у нас здесь по периметру пойдет осекающий дренаж, но это не обязательное решение для каждого дома. Здесь он будет применяться. Для устройства труб, ну вообще водоснабжения мы применяем значит, следующую систему. Применяем две трубы. Первая у нас выполняет функцию защиты трубы водоснабжения, так сказать, гильза, обойма. Для этого мы применяем трубу ПНД, диаметр 50. У нее толщина стенки 2 миллиметра. И в случае, если там когда-то кто-то решит где-то копнуть, он зацепит эту черную трубу. Ее сложно порвать экскаватором. Поэтому она выполняет функцию защиты. Внутри нее мы уже закладываем 32 стандартную трубу. 32 ПНД-шку уже более толстой стенкой. Она... Идет внутри этой гильзы защищенная, надежная, срок эксплуатации у нее там 100 плюс лет После того, как мы сейчас заложим воду, приступим к закладке труб канализации И уже на следующей неделе мы планируем выполнить работы по устройству подбетонки И приступим к армированию плиты, к тому моменту, которого мы здесь очень ждем Здесь у нас, значит, выполнена импровизированная дорога, по ней может ездить Строительная техника, экскаватор, трактор Будем сейчас тестировать, как у нас может заехать сюда манипулятор наш Который нам будет опускать арматурные каркасы В целом, опять же, повторюсь, ввиду того, что мы здесь вырезаемся в склон Нам не надо сюда завозить объем, большой объем инертных материалов у нас идет небольшой объем песка для выравнивания нашего котлована который мы выкопали и будет э, объем щебня для устройства пластового дренажа под фунаментной плиты, плите но это ну, совершенно не те объемы которые мы говорили что производились сверху, здесь объемы гораздо меньше на самом деле сейчас смотря на участок э, вот я здесь был уже много раз рельеф изменился прям колоссально у нас до этого здесь была высокая полка, здесь была большая яма, можно увидеть Даже вот в стартовой отметке э, габионов у нас уже двухметровый откос получается До этого здесь была яма, здесь был холм, все здесь уже сильно поменялось Здесь у нас происходит до добор уже основания непосредственно для бурения буронобивных свай Ребята вот уже подтягивают Оставшийся грунт Который у нас оставался на пятне В этой зоне Ввиду того, что у нас Часть дома попадает в материк А часть у нас все-таки остается на навесе Вот здесь у нас получается Линза, на которую у нас опирается дом Мы ее выбрали Отсыпаем сейчас песком С уплотнением После этого в этой пятне мы уже Приступаем к бурению сваи Это вот весь объем отсыпки, которые будет выполняться в этом доме, выбранный грунт, который у нас э, вытащили мы из этих откосов, мы пустили на укрепление откоса, который будет идти ниже дома. Сейчас выполнены черновые террасы, э, они, конечно, сейчас будут еще дорабатываться. Сделали ступенчатые откосы, их укатали для того, чтобы когда пойдет дождь, чтобы грунт э, не был просто ровным откосом, для того, чтобы было были плоские площади, чтобы э, держать откос от сползания. У нас здесь запланирована посадка травы для откосов. Она будет связывать верхний слой, будет э, предупреждать вымывание грунта поверхностного слоя с откоса, тем самым ну, в целом откос держать. Также здесь планируем применять э, Планируем максимально уйти от устройства подпорных стен, применять более такие природные э, хитрости, которые в целом природа придумала для того, чтобы укреплять откос. По низу участка планируется высадка деревьев, специально которые применяются для укрепления откосов. По самому склону будет сеяться трава и, уклад... и... Высаживаться кустарник, который также своими корнями связывает верхние слои грунта, конечно, если сразу не предусмотреть жесткое, жесткую заделку фундамента в склон, там деревья, конечно, этому не помогут. Это вообще не те нагрузки, но в целом для того, чтобы удержать такой склон в том состоянии, который мы хотим, чтобы он был, вот в состоянии террасирования, надо вот такие вот методы не строительные, а природные применять. Здесь мы еще хотим проконсультироваться с ландшафтным дизайнером, который нам расскажет, какие деревья, где лучше посадить. Э, у нас на этом участке, еще в самой нижней террасе, планируется строительство бани и спортивной площадки. И, соответственно, там будет у нас укрепление уже э, кустарником. Здесь у нас, помимо того, что у нас происходит строительный процесс, мы занимаемся также подключением к инженерным сетям, у нас есть электричество на участке, в перспективе надеемся, что здесь будет газ, вот в этой зоне планируем сейчас запустить бурение скважины для воды скважина будет порядка 80 метров, как сказали геологи Ну, будут бурить, по факту посмотрят после этого с этой точки у нас два дома подключатся, на нижний дом у нас в принципе трасса будет не длинная, на, высок... на верхний дом конечно тут времени уйдет побольше Позади меня стена из габионов, она сейчас имеет уже законченный вид, выполнена обваловка примыкания к стене, вот здесь, кстати, не совсем законченный вид, здесь надо тоже нам какую-то обваловочку закончить, вот для устройства самой стены применялся гранитный камень, щебень, фракция его была 70-250, его миксовали, Сейчас можно увидеть, что блоки, в принципе, получились ровные. В целом, требования к приемке габионов какие? Чтобы не было каких-то излишних волн, чтобы они были параллельны и перпендикулярны друг другу. Сама стена, чтобы не имела никаких завалов и излишних отклонений от проектных, чтобы сетки, камни в сетках, которые заложены... Были больше чем ячейки и не высыпались Ну в целом требования соблюдены Стена стоит, готова к эксплуатации Уже восприняла на себя нагрузку сверху откосов То есть за этой стеной полностью поверху насыпан грунт насыпной Есть у нас еще сверху откос, который давит на эту стену Но ну, можно увидеть, стена стоит никуда, пока не ушла ну, как вы помните, для того, чтобы эта стена стояла, мы выполняли анкировку э, арматурными сетками и полиэфирными сетками в грунт. На 8 метров у нас из этих каркасов выходят сетки, которые уже зажаты в грунте. Тем самым они держат и не дают этой стене съехать. Также здесь планируется уже засеивание э, какой-то травой этого габиона. Повесить здесь юн или виноград, который... Создаст зеленую стену и будет Это выглядеть достаточно эстетично И красиво Я надеюсь завтра уже первые сваи будут здесь буриться И мы уже На следующей неделе Хотим здесь принять бетон На сегодня по этой стройке все Кому интересно узнать Новости с этой стройки Можете позвонить к нам Мы можем устроить экскурсию Как здесь что происходит Здесь очень на самом деле С точки зрения инженерных задач Интересный проект, много нестандартных решений, сложных, что создаст действительно красивый, качественный, финальный вид. Подписывайтесь на наш инстаграм э, хайтек-монолит, в нем мы выкладываем новости именно с проектов в стиле хайтек. Там вы можете посмотреть на работы именно наших архитекторов, понять философию этого проекта. Кому будет интересно, ссылочка будет под видео. С вами был Марат, фундамент СПБ, всем пока!